Сегодня я вам расскажу, как я буду зарабатывать деньги, чтобы потом я мог купить себе компьютер. Мой первый способ заработка денег ⁇ это продажа мне ненужных вещей. Но не только мне ненужных, но и, например, маме, папе, если им уже что-то не нужно, то они иногда приходят ко мне и говорят, а ты можешь, пожалуйста, вот это вот продать. И я беру эту вещь, фото ее. Ну, это не важно, это я потом расскажу в следующем ролике который будет именно про то, как я продаю. Поэтому подпишитесь, чтобы потом не пропустить. А мы поехали дальше. Следующий способ — это карманные деньги. Но, честно говоря, карманные деньги — это не очень заработок денег, но все же это приход денег, и эти деньги тоже можно использовать для того, чтобы накопить на свою цель. Мой третий способ по заработку денег — это дикторская начитка. Я начитываю на чешском. И если вы не понимаете, что это значит дикторская начитка, это когда вы смотрите рекламу, то кто-то начитал этот звук. Ну, реклама, мультик и так далее. Поехали дальше. Четвертый способ очень близко связан с моим хобби. Я очень люблю рисовать, и я однажды решил, что так как я люблю рисовать, то я могу свои картинки продавать. Продаю я их в дигитале, то есть не на бумаге, а я их рисую на своем любимом графическом планшете, потом экспортирую. И одно место, куда я их могу продать, это стоки. Это такие странички, куда вы заливаете свои фотки или картинки, и потом кто-то их может купить. Еще у меня есть аккаунт на Фивере. Это такая платформа, где у вас могут заказать какую-нибудь картинку, и потом, когда вы ее доделаете, то вам заплатят. Но к моему большому сожалению, пока что у меня на фивере не было никаких заказов. Если вы решите предлагать какие-то свои услуги на фивере, то для меня это было просто взрыв мозга, что свои услуги можно предлагать от 13 лет, а так как мне уже есть 13, то все легально, все как надо. Самый крутой и главное всем доступный способ это сдача бутылок. Я сейчас улыбаюсь, но, к сожалению, мои родители немного пьют, поэтому я из этого получаю просто копейки. Всем привет, прямое включение с улицы. Я сегодня впервые в этом году надел вот эту вот куртку и в ней нашел примерно 5 баксов. Поэтому вот вам лайфхак. После зимы проверяйте все, что только можно. Найдите полно денег. Кладем сегодня найденные деньги в копилочку. Зарабатывать деньги это круто, но если я их сразу же буду тратить, то это уже не так круто. Поэтому напоследок я вам расскажу три вещи, которые я делаю, чтобы не тратить столько денег. Первая и вторая, это что когда я покупаю какую-то не очень важную вещь, то я жду две недели, и возможно, что за эти две недели я уже перехочу эту вещь, или она мне уже просто не будет нужна. И вторая часть это, что каждый раз, когда я что-то собираюсь купить, я себе представляю, как я в конце года покупаю этот комп, и потом я думаю, все-таки мне нужна эта вещь, или я лучше эти деньги сохраню, положу их в копилку и потом потрачу на комп. Кстати, моя копилка это вот банка от Мюсли, и за время от первого ролика до сегодняшнего дня я заработал примерно 30 баксов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики. И напишите, пожалуйста, в комментариях, как я мог бы еще заработать. Может быть, вы предложите что-нибудь очень крутое? Всем пока. Увидимся. Зарабатывать деньги это, конечно, круто. Круто. Почему я говорю круто? はっはっは<笑><笑>